Всем привет, добро пожаловать на мой канал Цельняшка, я Наташа, и знаете, у нас продолжается эпопея с э, переписками, потому что я вот сегодня сидела, короче, записывала let's Play, записывала, записывала, потом, так как обычно, решила зайти в инстаграм, полистать, в общем, что там у меня и как, и смотрю у меня в директе запрос от Даня Милохин Official. Я, конечно, ожидала, что после вот моего первого видео, которое вот я снимала, где я разоблачала фейка, который якобы был мной, и мне начали писать просто абсолютно. Абсолютно разные фейки разных людей, и я как бы подумала, Даня Милохин, интересненько шо мне может предложить Даня Милохин. Поэтому сегодня мы с вами пообщаемся с этим человеком, который выдает себя за него, и он действительно так думает, потому что приписочка official говорит сама за себя. Я не знаю почему, но люди думают, что если написано official, то это значит, что это официальный аккаунт, но нет, ребят, я открою для тех, наверное, кто не знает правду, то что если аккаунт официальный в инстаграме, у него есть галочка, ну а если галочки это нет, то у аккаунта должно быть очень много подписчиков, если это популярная личность. Вот так вот. Поэтому давайте начинать, посмотрим, что же он мне писал, посмотрим на его профиль, и я думаю, будет весело. Этот аккаунт написал мне самым первым, вот тут написано Дани Милохин, official, привет, я Даня, давайте посмотрим, что же там за профиль у Дани. Ноль подписчиков, 0 подписок, 12 публикаций. Дани Милохин, моя официальная страница, я бог ТикТока, создатель Dream Team House. Хорошо, тут э, не так много фотографий, но зато человек что-то запарился, посмотрите, какой Красивый составленный профиль То есть прям фоточки подобран Давайте посмотрим Я дерзкий в попе Вот это классная подпись просто Сижу пиржу Почему мне стыдно за человека, который это создавал Я не понимаю, он любит Даню Или он ненавидит Даню И поэтому написал сижу пиржу Окей Я для тебя слишком хорош, да Действительно, для меня ты слишком хорош И для нас всех тоже Самый красивый Я в норме Угадай, где я Стою на крыше что же, забавный профиль Давайте, короче, с ним общаться Принять запрос И напишем ему просто привет, привет. Идеальненько Посмотрим, что же он нам с вами напишет Этот тот самый Даня Милохин угу. Конечно, это тот самый Даня Да-да-да да да да Все мы знаем. Смотрите, что-то пишет. Что-то пишет. А ты настоящая тельняшка. Ну почему, почему всегда этот вопрос? Э, ну давайте мы напишем. Да, у меня вообще-то галочка есть. Типа, алло. Ты чего? Ты чего? У меня же галочка есть. Тут на самом деле я сейчас могу писать э, с запятыми, потому что это же с моего аккаунта. Поэтому можно не играть из себя маленькую девочку и будет все отлично. Кто я, знаешь? Ничего себе, какой дерзкий да есть? Да, знаю. Типа, окей, да, знаю. Я не знаю, ему написать, ты Даня Милохин или что? Или просто, да, знаю. Ну, давайте нас оставим ему, да, знаю. А зачем спрашиваешь? Я не понимаю. Я не понимаю, типа, ты мне написал сам первый, начинаешь мне задавать вопросы, кто я знаешь. Нет, блин, не знаю. Такая, сижу в своей коробке в какой-то в аквариумной. Хотел предложить тебе снять со мной видео. Вот это, вот это я понимаю. Вот это, конечно, удочка закинута. Представляешь, думает, что я рыбка, подкуплюсь. Ну, а я сделаю вид, что я подкупилась. И давайте я, знаете, что напишу. Я только задвиж. Точка. Вообще без проблем. Вот так вот. Вот так вот, а я типа легка на подъем. Хотите, чтобы я сделала фит с Дани Милохином? Ставь лайк. Он будет петь красиво, а я буду иногда своей вот этой теме. Круто. Коротко и лаконично. Краткость, сестра. Что-то пишет опять. А то меня все уже в Dream Team достали. Ну началось. Ну началось. Хорошо, давайте спросим его просто, коротко и лаконично. Почему? Почему? А почему? А? отвечай-ка. А почему? Они все пафосные и не хотят снимать. Чего? Мне казалось, они там все постоянно снимают. Постоянно такие маленькие моторчики у них работают. Они все типа круто делают. Им от меня нужна только популярность. Ну сорян, чувак. Здорово жить. И быть популярным Сдоровым <связываем> вашим! И бы быть популярным Популярным. Давайте его попытаемся поддержать и напишем ему, что такое себе. Я думала, что вы там все такие дружные, и у вас все круто и классно. Ну, реально же, реально же, там все они такие дружат друг с дружкой. Но, видимо, что-то не так, по мнению этого человека, который притворяется Даней. Сейчас, я думаю, опять начнутся что-нибудь вот, вот из этой категории. Я не знаю почему, но вот у многих какая-то слишком богатой фантазии, это так забавно читать. Я не знаю, ну, наверное, просто они хотят пообщаться с блогерами и вот таким вот образом привлекают к себе внимание. Это хорошая попытка, но срабатывать не на всех. Обычно такие аккаунты удаляются. Я, по крайней мере, все свои удалила после того видео со мной. Если вы его не смотрели, кстати, то посмотрите. А, вот, ссылочка на него будет в описании. Там я общалась с якобы сама с собой. Это не так. Они постоянно надо мной издеваются, постоянно прячут мои вещи, даже иногда воруют. Угу. Mm-hmm. <laughs> Воображение человека зашкалило. Постоянно издеваются. Бедный Дани. Сочувствую тебе. На тобой издеваются. Я себе купил кроссовки Гуччи, их украли в тот же день. Такой же живете, типа, в одном доме. Можно их найти. Варежка-то никуда не денется, наверное, просто кто-то взял погонять. Ну ладно, украли и украли. Давайте подыграем что ли, напишем, наверное, ого, я такого не ожидала. Это, это как-то паскудно. Блин, ну такое себе. Если действительно, прикинь воровали бы в доме у Дрим Тима, Дрим Тимовцы, это было бы как-то грустно, были бы постоянно какие-то подозрения и терки, но нет Я каждый день закрываю шкафу и плачу, мне одиноко и тяжело Это вроде бы и мило, но с другой стороны это смешно ну, прикиньте, закрываться в шкафу и плакать. и мне на такое написать? Я даже не знаю. Я думала, тебя м -м, все там любят, потому что ты обаятельный. Особенно, наверное, девочки. Во, во, но он же, правда, он же девочкам многим нравится. От него крашатся, поэтому я думаю, что глупо-глупо плакать, что его никто не любит. Так, пишет что-то. Я ненавижу девочек в Dream Team, они все страшные и воняют потом. Я не знаю, как на это реагировать, это очень криповая и странная херня. Как? Что мне на это ответить? Да ладно. Я, я думала, они все чистоплотные. Окей, чистоплотные. Может быть, спросить его или не надо? Спросить про Юлю Гаврилину? Давай сначала он пусть на это ответит. <laughs> да ладно, я думала, они все чистоплотные. Это такое смешное тупое сообщение. Просто человек написал, что девочки в Dream Team воняют фотом. А ты пишешь, а я думала, что они чистоплотные. Вот это диалог. Лайк просто, лайк за попытку. Они все воняют. Я не знаю, что писать. Сочувствую Сочувствую сочувствую. Я знаю то, что недавно Dream Team была вечеринка На которую меня позвали Но, к сожалению, у меня были дела, я не смогла прийти Поэтому я сейчас спрошу Кстати, а как прошла Вечеринка На полгода Dream Team Понравилось? Просто спросим, проявим типа дружеское общение Почему и нет? Как бы вы, кстати, отреагировали, если бы вам в директ написал настоящий Даня Милохин? Напишите в комментариях. Мне кажется, если бы я была маленькой девочкой, и мне бы написал какой-нибудь мой краш, я бы там, наверное, не знаю, писалась бы кипятком отчасти. Мне не понравилось. Бабич надо мной издевался. Теперь еще и Бабич виноват. Окей, давайте спросим, как? Как он мог? И что он сделал? Как он мог? И что он сделал? Мы сейчас напишем чистосердечное признание Дани Милохина, что над ним издевается Dream Team. И вообще сейчас окажется то, что да. Дани в рабстве, Дани нужно срочно спасать, ребята пишем петицию, составляем. Это здесь что шутка? Это что реально кто-нибудь создал? Напоил меня водкой. Бедный Я, я правда, я впервые, я не знаю, что отвечать Если э, вообще не сама собой я знала, что в принципе отвечать То тут я не знаю, как бы вообще Мне нет никаких идей А ты хочешь сходить со мной на свидание? Па-па-па-па Дениска, извини Все, я снимаю колечко Сейчас, блин, палец жирный не снимается Черт Но ну, я, короче, можно я надену перчатку? Я пошла на свидание, все, пока всем Я, я на свидание с Данием Лохином. Юля, подвинься, все, до свидания, пока Пока! Ладно, мне запретили идти на свидание с Дани Милохиным, потому что мне сказали, мне не откроют двери и вообще я в рабстве, и он меня, Денис, избивает, и я каждый день харкаю кровью. Вот, а у Дани вообще-то есть Юля, говорили, давайте так и спросим. А как же Юля, мне казалось, вы с ней вместе? Ну-ка, ну-ка, поясни, на минуточку, поясни, пожалуйста. Она не умеет целоваться, не подходит мне по гороскопу. И чем мне написать, а я умею целоваться. А кто тебе нужен по гороскопу а я умею целоваться то Тебе нужен э, по гороскопу. Давай, удиви меня, Даня. Ты нужна. О, вот это просто пика! Ты понял? Ты но я. Ну гоу. Окей, пошли. Пойдем на свидание. Все, Денис, пока. Я ухожу к более молодому, перспективному молодому человеку. Я сложу тебя в самый крутой ресторан и подарю тебе букет роз. Давайте я буду с ним заигрывать и напишу: М -м -м, звучит волшебно. Ты случайно не волшебник. Ну, как бы волшебно не звучало, но я напишу, но у меня вообще-то уже есть молодой человек. Не буду пугать мужем, напишу, что просто молодой человек. Ты на меня посмотри, я лучше любого. О, какой, ничего себе, какой, насырный, какой, ничего себе. Бросай его и пошли со мной. Пришло мне ответить. А, все, ты меня отпускаешь. Все, ребят, меня наконец-таки отпустили, я ухожу. Ты что замолчала? Слышь, он у на меня наезжает. Быстро. Отвечай. Я еще не придумала, что отвечать. Вот почему, почему они так иногда резко начинают как-то грубо разговаривать. Они такие милые. Ау, ребят, походу у него крыша слетела у этого человека, который э, выдает себе фаны. Тв тварь неблагодарная. Охренеть Ну, пошли на свидание Ну, блин, он меня тварью обозвал, вообще-то Что ему буду писать, ну, пошли на свидание Нормально вообще? Ну, окей, ну, пошли Окей написал, ну, пошли Я не знаю, зачем После таких слов, как бы, комплиментов э, В виде того, что я тварь Я не знаю, зачем надо было вообще продолжать с ним диалог что-то сижу, сижу, он мне не отвечает. Он меня обозвал тварью и все. Может быть, я не знаю. Он меня заблокировал. Ты понял? Он меня позвал на свидание. Обосрал меня то, что я ему быстро не ответила и думала, что ты... Мне кажется, просто меня что здесь парень. Думаешь, слился то, что есть парень? Короче, ребят, это какая-то Жесть, но вот такая вот Получилась переписка, я не знаю Кто мне еще в теории может Написать, вот, но вот Пока вот получилось как-то так Я реально в шоке, чего только люди не придумают Вот, какое мнение у вас Тоже напишите в комментарии Я, правда, я кончилась, на этом Видео я кончилась, я пойду Дальше как-то разжать свой мозг Чтобы забыть о том, что сейчас было Вся эта информация о том, что девочки в Dream Team Воняют, вот это все такое, это такой трэш, что я просто не знаю, как теперь с этим жить. <сёк> в общем, всего хорошего. Подписывайся на мой канал, удержи меня лайком. Ребята, еще мне будет очень приятно, если вы меня немножечко поддержите и посмотрите мой ролик про путешествие на Бату. Это предыдущий ролик, но ссылочку на него я оставлю обязательно вам в описании. Очень прикольный ролик, мне безумно понравилось. Я получила безумное удовольствие. Надеюсь, что ты его посмотришь и поддержишь меня. Мне будет очень приятно. Пока.